Всем привет! Сегодня в Воронеж снова у нас Вика Качкасова Нарисовала очередной классный плакат Вика, расскажи, кто эти прекрасные люди на плакате? Искренне надеюсь, что этих прекрасных людей мы уже и так узнали Сегодня 1 апреля День дураков Плакат мы посвящен пропаганде Пропаганде, которой нельзя верить Потому что эти люди, которые... <с bit possibilities> у нас на телевизоре и внушают идею ненависти и вражды к украинцам Я считаю в форме неверной и неправильной Так, это уже твой, какой, наверное, четвертый по счету пикет да, ну что? Расскажи, что у тебя с судами У тебя в ближайшее время состоится суд, поэтому расскажи поподробнее И, можешь кого-то пригласишь, может, люди придут поддержать Суд меня назначен на 3 апреля в статье 23.3 в 9.30, да, если я не ошибаюсь? Да, да в 9.30, к сожалению, не помню конкретно где, но я думаю, что она Это Центральный районный суд, а. я помню. Центральный районный а. суд, Комиссаржевская, 18. Поэтому все, кто 3 апреля в 9.30 может прийти, приходите, поддержите Вику, 23.3, статья «Дискредитация вооруженных сил РФ». Поэтому можете прийти и поддержать Вику. Воронеж, Комиссаржевская, 18. 3 апреля, 9.30. Это снова твоих рук дело, твое, твое творчество. Сама рисовала, да? Вот так. У нас, мне кажется, в Воронеже самые красивые красочные плакаты. Мы им не верим, и напишите в комментариях, верите, верите ли вы им. Вы, да. И спасибо тебе большое от всех людей, которые пишут много в комментариях, за то, что ты выходишь, за то, что ты не боишься. Да, Фред подписчикам Острова Угла. Подписываемся на канал и ставим лайк. Пока.